Надерем полосатую задницу этому тигру, чтобы он больше не совался в наши места. Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch, а, начинает играть в игрушечку под названием Stronghold Warlords. Наконец-то, ребят, игрушечка у нас релизнулась и доступна теперь для скачивания любому желающему в нее поиграть. Что мы можем сказать по этой игрушечке? Это у нас одна из немногих игр, которые мы ждали в этом 2021 году. Году. Ну, по крайней мере, ребятки, не знаю, как вы, а я ждал, естественно, с нетерпением, потому что в своем, в каком-то роде я являюсь ярым фанатом а, этой игрушечки и серии игр Stronghold а, в целом, потому что очень давным-давно, в 2001 году, я очень сильно залип самую первую часть, это, наверное, была одна из самых моих первых игр на ПК, да, но это, ребята, лирическое отступление, это совершенно другая история Как-нибудь потом расскажу, если тебе будет интересно Ну сегодня давай кон конкретно по деталям пробежимся Сделаем с тобой совершенно новый обзорчик да, гейм, Посмотрим на геймплейчик и возможности этой интереснейшей, на мой взгляд, стратежечки На которую действительно стоит обратить внимание любому фанату жанра стратегии Ну что ж, Stronghold Warlords это новая игра из культовой серии стратегий от Firefly Studios На этот раз игроки отправили в средневековую Восточную Азию, где им предстоит обустраивать свое хозяйство и вести войну с великими ханами, имперскими военачальниками и сегунами. Warlords обладает рядом любопытных, любопытных геймплейских нововведений, которые ранее не встречались в играх Stronghold. Помимо возможности командовать монгольскими ордами, имперскими воинами и самураями во время осады японских замков и укрепленных китайских городов, теперь у вас появится возможность набирать... И искусственного военачальника Который будет командовать вашими войсками На поле боя Ну что ж, друзья, долго-то рассказывать Я не знаю, давайте, ребят, не будем тянуть Кота за хвост, а сразу же приступим Уже к обзору, ну пускай Это будет у нас одиночная игрушечка Блин, как же все-таки классно Когда игра уже переведена на русский язык Да, все здесь четко и понятно Давай попробуем с обучением, Чтобы сразу же познакомить тебя, мой дорогой зритель С азами и аспектами С чего нужно начинать как правильно выстраивать тактики и так далее. Надеюсь, в обучении нам сейчас это все и расскажут. А ты, дорогой мой зритель, сделаешь выводы. Стоит ли тебе играть в эту игрушечку в 2021 году? Или же... А, нет, добро пожаловать в ваш замок, ваше высочество. Здесь вы научитесь, как управлять государством и делать ваших подданных довольными. Так, ну что ж, сразу же мы начинаем с какого-то китайского... Ой-ой-ой, смотрите, какой графоний, блин. Вот это была бы графика вот такая в 2001 году. Я бы, наверное, еще сильнее любил э, серию игр Стронгхолда, но тогда и компы были гораздо слабее, и они бы просто-напросто не вытянули такого уровня графони. Это наша основная ратуша, в которой мы э, будем пребывать. Для перемещения по карте наведи курсор на край экрана. Да, в принципе, легко и просто. Все, ребят, по классике, как это практически в любых стратежечках и происходит. А колесики мыши позволяют изменять масштаб, а при нажатии колесика можно вращать э, карту. Да, это тоже, в принципе, понятно. А склад, важное здание в котором хранятся самые разные товары. Щелкните левой клавишей на значке склада, а затем щелкните на пустом месте на земле, чтобы разместить э, здание. Да, ну, в принципе, по интерфейсу достаточно все удобно, расположено, да-да-да. Э, немножко непривычно, да, после старого интерфейса классического Стронг-колда. Но я думаю, ребятки, поиграв немножечко, мы, естественно, к этому интерфейсу привыкнем. Ничего здесь сложного абсолютно я не вижу. Склад, э, складское здание. Давайте, ребятки, разместим, попробуем склад где-нибудь Пускай он будет у нас поближе, наверное, все-таки к нашему главному зданию. Ох, какая классная сеточка. Все сразу же видно, куда, чего. На поворачивание... Так, когда мы крутим, ребят, на ролик мышки, у нас поворачивается здание вокруг своей оси. Ну что ж, давайте вот здесь вот мы установим наш с вами склад. Поближе к дому, ребят, поставим его вот сюда. Я так понимаю, на желтое строить нельзя, да. Это, эта область занимает, занимает наше с вами основное здание. Вот сюда, ребят, давайте поставим склад. Вот так он у нас выглядит. Древесина перемещена из ваших начальных запасов на склад. И Теперь ее можно использовать для строительства. После размещения других зданий, хранилищ, остаток начальных запасов будет перенесен а, в них. Давайте посмотрим. Так, для развития и процветания замка нам нужны новые крестьяне. Пока что мы непопулярные крестьяне склонны покидать наш замок. По типу, наши дела обстоят очень плохо, мы уходим от вас. Наверное, так это выглядит. Проблема заключается в размере налогов. Высокие налоги приносят много золота, но делают вас непопулярным. Снести налоги до уровня без налогов, чтобы вернуть крестьян. Это делается где-то вот в этой графе, насколько я помню, да. У нас сейчас уровень достаточно большой, минус 51. Давайте мы снизим немножко. О, минус 36. Минус 22. 10. Да, уже, смотрите, у нас довольство стало лучше. 10 на... 10, 2. Давайте до одного снизим. Вот, ребят, зеленая зона это то, что нам... А нужно, я так понимаю, да? Или совсем снизить до нуля? Ну-ка, да. Теперь у вас положительная популярность, и крестьяне приходят в наш замок. Чем выше популярность, тем быстрее приходят крестьяне. Но если мы снова станем непопулярными, крестьяне снова идут, потому что они очень переменчивы. Если вам нужно срочно подстегнуть популярность, мы можем снизить налоги еще больше. И даже начать платить крестьянам вместо того, чтобы собирать с них налоги. Да, ребятки, это суровую экономическую составляющую. А еще я и помню еще со времен самого первого стран колда да, здесь такая фишечка имеется. А, вот такие, ребят у нас интересные крестьяне. Управлять ими напрямую нельзя. А, это свободная единица, которая будет прикрепляться к той или иной работе, как только вы будете строить специальные здания для этого. Да, здесь механика вроде бы такова. Так, ну что ж, продолжаем дальше смотрим. Еще один надежный источник популярности среди наших подданных это еда. Щелкните значок продовольственные строения. Вот он, вот он, ребятки, этот самый значок. Так, щелкните левой клавишей на значке амбара. Зачем щелкните на пустом месте на земле, чтобы разместить э, здание? Ну что ж, давайте, ребятки, не будем все-таки мы задерживаться. Куда же поставить наш амбар? Здесь, ребят, будет собираться вся наша провизия. Сюда, ребятки, у нас э, древесину, камни, железо и прочее. Здесь, ребят, у нас будет мясо, провизия и так далее. Ну, чем ближе к замку, тем, наверное, это все дело будет... Грамотнее. И вообще надо, ребят, построить таким образом, чтобы у нас в этот самый а, амбар а, можно было удобным образом отовсюду тащить а, ресурсы. Давайте, ребят, построим где-нибудь его вот здесь, вот прям по центру. Здесь у нас будет располагаться амбар. Отлично, начальные запасы перенесены в амбар. Теперь мы можем поощрять наших крестьян, установив щедрый размер порции риса на панели популярности. Установите размер порции риса на уровень обычный. И где же у нас этот самый пунктик-то? Ага, вот он у нас, этот пунктик. Порции риса. Что у нас есть в амбаре? Мне будут вот как-то посмотреть. Как-то можно посмотреть, какие ресурсы у нас есть в амбаре? Я пока, ребят, не пойму. Но вот здесь, по-моему, все видно. Рис 150, до да, а, дерево 255. Так, ребят, давайте установим, что, что от нас хотят. Поставим немножечко повыше уровень использования рациона риса. Так, тем самым повышаем нашу популярность. Отлично. Вот, ребят, уровень популярности общей да? А, пора расширять наш город. В данный момент перед нашей цитаделью ждет несколько крестьян. Давайте дадим им работу. Щелкнуть в значок производственные строения. Давайте уже это сделаем. И лесопилка. Так, теперь щелкните на лесопилке и постройте 4 лесопилки рядом с бамбуковыми рощами. Тут мы будем, ребят, рубить бамбук, я так понимаю. Ну, графоний так, ребят, на самом деле достаточно приятный, да, но, если честно, я как бы ожидал от этого... Проекта от Stronghold до да, гораздо лучшего, что ли, графонии. Но он такой себе здесь, ребят, достаточно плоский Но для стратежечки я вам скажу, что а, Подойдет Так, ну что ж, давайте поставим лесопилочку а, Рядом с лесом ее лучше ставить, насколько я помню Пускай она будет стоять у нас Вот тут, в принципе, много достаточно бамбука у нас этого а, Вот тут, в принципе, тоже его немало О, да тут вообще его дохренище просто Вот сюда мы, наверное, и поставим нашу с вами а, лесопилочку Давайте вот сюда где-нибудь мы ее воткнем Та-дамс. Так, поворачиваем вот сюда, чтобы наш лесник а, рубил отсюда, а, выносил отсюда, приносил сразу же на склад. Хотя, ребят, давайте поставим... А, 4 лесопилки рядом. Так, давайте тогда вот сюда еще одну поставим, с этой стороны, в эти вот кусточки. Давай-давай, ставься. 2. Так, а еще в какой лес нам лучше всего поставить? Тут тоже, кстати, много леса очень. Давайте вот сюда еще поставим одну лесопилочку. Так, это что у нас? три получается. Оп. Да ставься уже, ставься, черт тебя дери Так, три, и еще одну лесопилочку Куда же мы влепим-то? Наверное, тоже вы, ребят, возле этого леса Потому что здесь очень большие насаждения Вот это что красным выделено, это типа я не могу строить Давайте вот сюда, ребят, еще одну поставим Есть такой дело, да, все Мы видим, как крестьянин начинает уже а, Рубить этот самый бамбук И добывать для нас древесину Смотрите, как он это виртуозно делает Каким-то мачете, да, он с одного удара срубает целый бамбук и просто-напросто его валит, собирает древесину для нас. Как вы заметили, бездействующие крестьяне автоматически стали лесорубами. Ваше Высочество, это нам пригодится, потому что для постройки деревни обычно нужно много древесины. Да, я знаю, этим мы самым сейчас и займемся, это добыча ресурсов. Так, ну что ж, продолжим, ребятки, дальше проходить обучение. Ваше Высочество, у нас возникла проблема. Щелкните левой клавишей на построенном ранее амбаре, чтобы открыть его информационную а, панель. Вот это, кстати, давно я хотел сделать. Давайте попробуем, откроем. О, вот это, кстати, я и хотел увидеть. Вот они, ребят. Сразу же видно количество ресурсов на нашем а, складе. Правда, вот эти вот каракули меня очень сильно смущают. Китайские иероглифы, иероглифы вот здесь. Вот это, я так понимаю, тонкости а, той версии, в которую я сейчас на данный момент играю. Но не обращайте внимания. Я думаю, в ту версию, в которую будете играть вы, этого нюанса не будет. И будет все гораздо а, лучше. Также можно посмотреть на Цитадель. Также можно посмотреть на намбал. На а проблема с кормлением наших крестьян заключается в том, что наши запасы риса уменьшаются. Ваше высочество. Рис это основной продукт питания и люди будут крайне несчастливы, если они не будут получать его. Мы можем уменьшить размеры порций или купить больше риса, но я рекомендую начать выращивать рис. Я с тобой целиком и полностью согласен, советник. Давай уже попробуем вырастить этот самый рис. Каким же образом это делается? Теперь давайте создадим рисовые поля. Щелкните значок продовольственные строения и разместите три рисовых поля рядом с амбаром. Что ж, давайте попробуем это сделаем. Рядом с амбаром это вот здесь вот, да, я так понимаю, да. А нет, вот тут вот лучше, друзья. Потому что а, таким образом наши работнички будут быстрее а, перетаскивать в амбар а, необходимый нам а, ресурс. Три, ребят, ребята, рисовых поля, пускай они будут прям вот так вот практически впритык. Отличная работа, ваше высочество. Наш амбар скоро заполнится рисом. Давайте разнообразим наш урожай. Перейдите в меню строительства и разместите два овощных. А, поля. Ну что ж, давай построим еще и овощные поля. Кстати, ребят, когда вы наводите, вам показывается, сколько ресурсов вам потребуется для постройки, например, овощного поля. На постройку этого овощного поля по, по, нужно будет 30 древесины, да, которая у нас вот постоянно пополняется на наш а, склад. Давайте попробуем, поставим где-нибудь а, овощные поля тоже недалеко с нашим, значит, амбарчиком. Пускай будут овощные поля у нас находиться. Я просто, ребят, местность берегу для постройки здесь каких-нибудь зданий и сооружений еще в процессе. Пускай, ребятки, это будет область вот здесь. вот Овощные поля у нас будут а, тут. Пускай, ребятки, вот так вот будет. А после размещения овощных полей мы сможем увеличить порции овощей для роста популярности. Но мы можем если, уже сейчас увеличить порции овощей еще до сбора первых а, урожаев овощей. Перейдите на вкладку популярности и установите размер порции овощей на уровень Обычные. Ага, вот у нас, ребятки, порции риса, а вот порции овощей. Тоже ставим на однерочку. Хорошо, рейтинг порции обновляется, как только овощи поступят в амбар. Но одно из наших овощных полей а, пустует. Это из-за того, что мы использовали всех доступных крестьян. Ну хотя мы и популярны, новые крестьяне не придут, потому что для них нет места. Это позволяет разместить 8 крестьян. Мы можем увеличить место, построив дома. Да, ребятки, количество ваших крестьян может отобразить а точнее можно увидеть также на нашей панельке. вот она находится а, у нас сейчас на данный момент а, в наших с вами землях обитает всего лишь 8 рабочих до да, 8 крестьян которые могут занимать те или иные должности будь то они лесорубами да вот здесь вот на леса на лесопилках работать могут они будь то они вот этими вот значит а, чуваками которые собирают рис на рисовых полях или же работают вот на таких вот овощных полях а, для того чтобы нам я так понимаю, произвести а, еще больше этих крестьян, нам необходимо построить, друзья, совершенно новые дома для этих ребят. Хижины они называются, которые обеспечивают а, 8 жилых мест для наших крестьян. Ну что ж, хижины мы будем ставить, наверное, где-нибудь а вот тут, вот поближе к горам, тут у нас горы, да, а, за вот этим вот, за нашим, за нашим с вами замком. А, где, ребят, мы эти разместим хижины? Вот тут, в принципе, мало места, да, и вот тут вот спокойно можно размещать эти хижины, да, пускай здесь будет у нас... Так, где у выход-то. Или тут без разницы, где выход, где вход. Давайте разместим где-нибудь вот тут. Вот. Раз, хижина. Отлично! Очень разумно, ваше высочество. Это позволило решить проблему с населением. А еще вы увеличили свою популярность, потому что крестьянам нравится жить в хороших домах. Чем выше качество домов, тем больше населения. Но хорошие дома стоят дороже. Но это я понимаю, да-да-да. Надо будет поднакопить ресурсов, чтобы построить нормальные дома. Ну что, что ты мне предложишь дальше, дорогой советник? Щелкните на значок военные строения и установите как Казармы, давайте, вооружимся несколь... давайте вооружим нескольких крестьян Разумное предложение Давайте мы уже все-таки а, побеспокоимся о военной составляющей нашей базы Построив тем самым казарму Казарма строит у нас 15 камня Ага, откуда нам у нас камень взялся? Ну это, ребята, у нас обучающая миссия И здесь нам просто дают ресурсы по мере того, как мы проходим это наше с вами обучение Давайте, ребят, вот тут вот построим мы казармы Прямо за складом, да, пускай они будут у нас вот... А, вот здесь вот, да. Вот пускай даже вот прям вот вот, вот, вот в этом месте идеально будет. Щелкните левой клавиши на казармах, чтобы открыть их интерфейс. Итак, а, из приготовленного оружия мы можем вооружить наших крестьян только примитивными инструментами. Щелкните и создайте 5 копьеносцев. Ага, вот у нас, ребят, копьеносцы. А, мы видим, сколько, сколько стоит каждый из них монет. Общее наше с вами золото, наше с вами, значит, казна расположена вот здесь. У нас сейчас в казне 100 золотых монет. Нанимая крестьян, да, 6-5, а, как видите, золото наши друзья, убывает, да. Отличненько. Наши войска готовы как раз вовремя. А, рядом с деревней... Ой-ой-ой, какие жесткие здесь тигры у нас бродят. Рядом с деревней был замечен разъявленный тигр. Его присутствие может плохо Сказаться на нашей популярности Давайте попробуем решим сейчас эту проблемку а, Давайте убьем этого тигра И успокоим жителей замка Выберите всех своих копьеносцев Удерживая левую клавишу мыши И обведя всех солдат квадрат. Вот, ребят, наши Капиносы, да, это наши юниты, которыми уже теперь можно управлять. Да-да-да. Так, ну что, ребятки, пойдемте уже повоюем. Надерем полосатую задницу этому тигру, чтобы он больше не совался в наши места. Пойдемте. Теперь щелкните правой клавишей на карте, чтобы переместить выбранные войска в выделенную зону. Ну, мы, в принципе, так уже и делаем. Так, ну что ж, переходим. Вот, ребят, этот наш наглец, который позарился на наше владение. Но мы-то сейчас ему надерем. Давайте, ребятки, все, не надо по одному не надо, друзья, по одному... Ох, ничего себе, какой жесткий, а! Вы посмотрите, одного один уже откис... Хорошая работа, ваше высочество. Я вижу, что вы прирожденный э, лидер. Да, прирожденный был бы, если бы я не потерял ни одного человека. Но у меня двоих, друзья, зарамсили. Это просто невосполнимая потеря. Да, плохой из меня лидер, конечно же. Было бы круче, если бы я убил этого тигра, не потеряв ни одного своего бойца. Ну что ж, друзья, я так понимаю, что обучение у нас закончено. Да, это у нас Stronghold Warlords. Э, стратежечка про Средневековую Восточную Азию. В процессе у нас будет постройка замков. Да-да-да. Всяческие ловушки, тактики И очень много а, Другого чего и интересного Естественно, братишка Скреч планирует И дальнейшее прохождение кампании В этой игрушечке, но только после того Как мы, ребятки, с вами наберем хотя бы 50 лайкосиков. На данный момент это все Что братишка Скретч хотел вам показать, рассказать Про Строн Колд Варлордс. Зритель, Если же ты считаешь, что братишка Скретч указал Недостаточно информации а, На начальном обзоре а, Этой стратежечки, то пожалуйста, поругай Его в комментариях, напиши ему в в чем я не прав, да, и что мне стоит добавить. И, братишка скрэч к тебе прислушается и сделает все точно так, как ты сказал, но только в следующем а, видосике. Если же у тебя есть зритель оф офигенные предложения, да, по поводу этой игрушечки, то тоже пиши мне в комментариях. Не стесняйся, твоя активность всегда приветствуется, конечно же. Ну и по первым своим впечатлениям, я ставлю этой игрушечке 6 из 10 возможных баллов. Ну, на самом деле, ребятки, это предвзятая оценка. Возможно, балл будет выше, возможно ниже. Нужно еще как следует в нее поиграть. Ну а играть мы будем, ребятки, в зависимости от того Насколько хорошо она зайдет Тебе, мой дорогой зритель Ну что ж, коротко о увиденном обучении Да, игрушечка свежая, игрушечка новая Определенно в нее стоит поиграть Особенно ценителям жанра стратежечек Да-да-да, эта игра принесет вам Конечно же, совершенно новые эмоции Особенно в нашем 2021 году Где пока что Годных проектов-то И нет Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея, еще обязательно увидим и услышимся продолжение следует